Только не говорить, что надувные матрасы – это не лодки. Люди то и дело норовят использовать их в качестве плотов и даже машин. 2 июня в Симферополе подросток устроил заезд на матрасе, привязанного к своему автомобилю. Хотели поднять таким образом популярность своего блога. И даже не подозревали, что оказывается это опасно. На парне составили протокол о нарушении большого количества правил, в числе которых, догадайтесь, перевозка пассажиров с непристегнутыми ремнями. Думаете, так бывает только у нас? Возможно. Но в России крышу сносит даже иностранцам. Трое кубинцев отправились на матрасе по реке Норвей переплыть границу с Эстонией. Когда их выловили, они признали, что, конечно, целью путешествия была Испания. Назидание кубинцев выдворили из России, интересно только куда. А в прошлом году в Тульской области трое молодых людей, отпраздновав и закусив, устроили заплыв на матрасах по Оке, ни много ни мало, 40 километров от Больших Голубочков до Белева. Там они договорились встретиться с товарищами и продолжить приятный вечер. Но в 22.00 поступило заявление о пропаже. Парни не отвечали на звонки. Полиция искала загулявших до 5 утра на моторных лодках и с квадрокоптерами. И, наконец, один из рыбаков сообщил, что мимо него проплывали три матраса с голыми парнями. Парни обнаружили фидящего, они не отвечали на звонки просто потому, что нечаянно утопили мобильник. А во время затопления в Анапе в 2020 году один ее житель приспособил матрас для перемещения по городу. Тогда по улицам можно было реально плавать. Молодой человек вышел из парикмахерской, лег на матрас и поплыл к морю. По той же дороге двигались машины, которым приходилось разъезжаться с пловцом. Впрочем, паренек вел себя корректно и, когда надо было пропустить автомобиль, вставал с матраса. А наобчане возмущались и говорили, если и плыть, то по правилам. Как видите, прогулки на матрасах создают много трудностей. Путешественников ищут, преследуют, штрафуют и даже выдворяют. Поэтому, плавая на матрасе, будьте осторожны, соблюдайте правила и не превышайте скорость. Двигайтесь только по своей полосе и обязательно пристегивайте ремни.